Привет, девчонки! Поставьте плюс, если меня слышите. Отлично! Плюсики пошли в чате. Это супер! Это значит, мы с вами начинаем. И пока народ собирается... Мы с вами немножко пообщаемся, чтобы вы точно знали, зачем вам нужен сегодняшний вебинар и что на нем будет происходить. Итак, напишите в чат, сколько вам лет, откуда вы и какие цели ставите на сегодняшний вебинар. Так как если вы приходите без цели, то и в ближайшие полтора часа вы проведете просто так. У каждого действия должна быть цель. Если вы точно знаете цель, вы ее достигнете. Итак, вопросы. Сколько вам лет, откуда вы и какие цели ставите на сегодняшний вебинар? Я недавно прилетела, у меня небольшая климатизация идет. Вот, немножко даже с голосом проблемы есть. Ага, Светлана Юрьевна, 29, Москва. Понять, надо ли это и доступен ли мне бизнес в интернете? Угу. Отлично. Так, Евгений, Томск. Ой, у вас уже поздно, вы, наверное, на уровне моей зимовки в Азии, вот, так, Людмила, 27 лет, из Москвы, узнать, как заработать на зимовку, ага, Елена, 33, Губинский, цель уйти с работы, заняться своей деятельностью, но за сегодняшний вебинар вы не сможете уйти с работы и заняться своей деятельностью, поэтому вы могли поставить следующую цель, узнать, как можно, уйти с работы и заняться своей деятельностью. Вот так будет правильнее сказать ваша цель. Так, чат у меня побежал, сейчас я его верну немного. Так. А, итак, Яна, 34, живу в Италии, но сама из Сибири. Хочу начать свой блогинг-бизнес. Угу. Ну, сегодня тоже будем говорить об этом, но хочу начать, это не цель. Девочки, учимся ставить цели. Я каждое Вебинар, начинаю именно с этого, надеясь добиться от вас, что вы научитесь ставить цель перед началом вебинара очень четко. Константин, ага, 35 лет, Ростов-на-Дону, интерес. Константин, вы знаете, сегодня я буду рассказывать девочкам о девочках и как девочкам жить, поэтому и зарабатывать. Скорее всего, Константин... Вам здесь будет очень скучно, потому что мы будем разговаривать о рюшечках, о розовом цвете, о всем как хорошо и прекрасно, поэтому, Константин, лучше вы пойдите и займитесь любимой женой, и подарите ей кучу, ну, я не знаю, но ну, хотя бы поцелуев, вот, потому что на данный момент в холодной России я вот сейчас мерзну, и мне бы вот, честно, сейчас было бы неплохо получить такой небольшой жар. Так. Татьяна, 50, Запорожье, Украина, как за лето заработать на зимовку? Ага, вы, наверное, хотите узнать. Угу. Татьяна, 33, СПБ, хочу зимовать в теплых странах. Ну, вот одного хотения мало, поэтому здесь нужно поставить, была цель, хочу узнать. Так, Ася, 20 лет, выбор, хочется наконец-то... Отбросить все страхи и понять, что такое зимовка далеко от дома. Ну да, в 20 лет, в принципе, уже пора бы самостоятельность проявлять. Отличная цель, и действительно, вы сможете сегодня понять, как это можно сделать. Так, Татьяна, 43, Украина, научиться зарабатывать. Но за сегодня не научитесь зарабатывать, потому что это нереально, за час научиться зарабатывать. Это, наверное, должна быть кнопка какая-то бабло, которая в принципе не существует, поэтому лучше, Татьяна, даже в 43 года выбросить из головы мысль о том, что она вообще может быть. В 20 еще можно надеяться, но в 43 уже как бы не стоит на это возлагать надежды. Так, Ле, Леона, 40 мне, и нужны деньги. Ну, деньги за сегодняшний вебинар вы тоже не сможете получить, потому что деньги – это труд, во-первых. Потому что если вам кто-то говорит, что деньги без труда могут быть, ну, они могут быть, но должны быть большие риски. А если ни рисков, ни, ни денежных вложений нет, скорее всего, это лохотрон. Так, Анна, 27, Чебоксары, хочу в теплые края, но при этом зарабатывать. Часто болею в нашем климате. Анна, очень хорошо вас понимаю, вернулась в климат, и понимаю, что для моей кожи все-таки Азия намного лучше, потому что это сухость, это грязь, ну и легкие, и все тому подобное, в общем-то, да, климат не очень, так, Юлия, мне 18, в Москве живу, хочу узнать, возможно ли, будучи студентом, стать финансовой. 15... Юля, отлично, супер, сегодня про вас тоже информация будет, так, Евгений, хочу зарабатывать 100 тысяч. За сегодняшний вебинар, говорю, это нереально. Можно поставить себе цель, как, узнать, как зарабатывать 100 тысяч, но заработать 100 тысяч, это, это не цель. А, так, Юлия Санкт-Петербург, с чего начать решиться? Ага, с чего начать, скорее всего, вы хотите узнать, с чего начать? Да, об этом будем говорить. Елизавета, 26 лет, Питер, очень хочу узнать, как начать свое дело. А, так, Марина, 29, Тольятти, узнать, как начать свой бизнес в интернете и стать независимой. Угу. Так, Елена, 56, Москва, свой бизнес. Так, так, ой, Наталья, с Дальнего Востока, узнать, как зарабатывать, хочет работать на себя, а не на других. Наталья, вот у вас там сейчас ночь, полночь, ну, отлично а жена сказала слушай развивайся константин ну тогда слушайте развивайтесь что я могу сказать самое главное что жена не против так юлия 29 саратов ненавижу хол хочу зарабатывать летом зимой угу. так людмила 34 Новосибирск, хочу по так так понять на, так начать заниматься чем-то своим или пойти снова в найм Трудный выбор, его нужно делать действительно с холодной головой. Сейчас я вижу, что у вас даже путаются либо буквы, скорее всего, вы взволнованы. Так, Татьяна, 52, Стародуб, Брянская область, узнать, как зарабатывать в интернете. Вот у нас сегодня разброс Владивосток, Стародуб, да, собралась вся страна. 30, хочется больше свободы, больше времени проводить с сыном. Так, отлично. Ну, девочки, вы хорошо работаете, мне это нравится, прямо отвечаете, отвечаете, отлично, супер. Так, давайте потихонечку начинать, я думаю, что еще люди подтянутся обязательно, те, кто отсиживается, лучше не отсиживайтесь, потому что сегодня нужно работать. И смотрите, у меня есть условия нахождения на этом вебинаре и на вообще любом другом вебинаре. На вебинарах всегда находится самые умные, которые лучше меня знают, как вести вебинар, знают, где нужно ближе к делу. подойти, да? Если среди вас есть такие, либо сразу выйдите, либо постарайтесь сдерживаться, уважайте других. Если я что-то говорю, значит у вас в итоге сложится готовая картинка. Я человек опытный, не просто так, я уже 4 года не зимую в стране, и не просто так у меня 15 источников дохода, я уж точно знаю все. О женском бизнесе и о том как вести вебинары поэтому если кто-то против давайте мы скажем ему до свидания встретимся как-нибудь на его вебинаре если вы за ставьте плюсик и мы будем с вами начинать итак если вы за то что работать вместе со мной когда я задаю вопросы и не отвлекать всех остальных а... Тогда мы с вами, нам с вами по пути, и плюс все ваши вопросы, пожалуйста, записывайте себе на листочек, и в конце вебинара я отвечу на все-все-все, потому что на данный момент у меня есть определенная картинка, которую я должна вам дать, и в конце вебинара я просто, если вы не получите ответ на ваши вопросы во время вебинара, да, то я на них, естественно, отвечу. Поэтому основная задача, я буду закрывать чат, в определенный момент и открывать его для того, чтобы мы с вами пообщались. То есть вот э, обязательное условие, что когда я задаю вопросы, вы должны отвечать в чате, вы, вы их пишете, ответы. Да? А когда вопросов нет, и я даю информацию, вам нужно внимательно слушать и задавать, записывать вопросы, а в конце вебинара задавать их мне. А, так, ну давайте, вы мне написали, кто вы есть, я сейчас вам вкратце тоже чуть-чуть о себе расскажу, если кто не знает, меня зовут Юлия Рыж, мне 30 лет, у меня сыну шесть лет, и мы уже четыре года а, зимой не находимся в России, а постоянно путешествуем. Я радиоведущая, владельца тренинга агентства для девушек «Валим из офиса», с совладелица интернет-магазина Первый магазин инфопродуктов, совладельца сервиса, заботливый сервис-сайт, владельца франшизы в в двух городах. И сегодня мы с вами поговорим о том, как за лето заработать себе на зимовку. Но у меня к вам вопрос, потому что на данный момент я хочу выяснить вашу мотивацию, именно внутреннюю мотивацию. И мне важны ответы на следующий вопрос. Зачем вам бизнес? Вот зачем вам нужен бизнес, что вы хотите с помощью него поменять, что случится, если вы построите свой бизнес, что произойдет в вашей жизни, и что случится, если вы оставите все как есть на данный момент, то есть вы не будете двигаться. Мне нужно понять, зачем вам бизнес, и вам тоже нужно понять, зачем он вам нужен, что вы хотите. И что вы хотите изменить в своей жизни с приходом бизнеса в, не, в нее, да? И что случится, если все останется как есть? Будете ходить на работу или... Э, что вас будет мотивировать для меня и для вас сейчас на данный момент нужно понять основную мотивацию? Что не хотите? Почему не хотите? Для того, чтобы вам выработать стратегию, это очень важно, когда у нас есть мотив, у нас есть и возможность двигаться дальше. Мария пишет, что я начну себя уважать. Отлично, да, потому что а, самореализация через бизнес очень сильно важна. Я вам попозже расскажу тоже свою историю, и я знаю, насколько бизнес помогает именно начать, уважать себя и вспомнить, что ты действительно была кем-то раньше, а сейчас вот ты просто должна измениться. А, так, Люба не зависеть от офиса, начальства и графика хочет. А, отлично, это изменит, я так понимаю, что вы имели в виду, что если бизнес придет к вам в жизнь, то вы не будете зависеть от офиса, начальства и графика. Люба, но хочу вас разочаровать, графика, которую сверху диктуют, да, но собственный график у вас все равно должен будет быть, потому что если будет в жизни хаос, то вы ничего, естественно, не добьетесь. А, так, не понимаю, кто так. Построить детский дом Константин хочет, но вопрос, все-таки мы говорим именно, что у вас случится и что не поменяется, да, в России не будет одного из детских домов, но вопрос, как на вас это отразится, потому что многие люди по-разному относятся даже к постройке тех же детских домов, кому-то все равно, это просто слова, и за ними ничего не стоит, нам нужна мотивация, которая вас будет двигать, нам нужен вот этот вот корень, который сидит в вас, для того, чтобы действительно вы начали что-то делать. А, так, Елена, не хочется работать на кого-то снова после декрета, хочется уделять больше времени ребенку и стать для него примером. Отлично, вот, Елена, я это понимаю, да, меня глаза ребенка очень сильно саму завораживают и заряжают я только мне стоит там подраславиться, я смотрю на елисея смотрю в его глаза и я понимаю что у меня просто нет шансов если я хочу дать ему действительно другую ну жизнь то действительно мне нужно никогда не сдаваться никогда и только идти даже может быть возможно ради него что-то делать так Анна, реализую себя получу свободу действий и перемещение в пространстве получу финансовую независимость да это если вы построите свой бизнес, однозначно это вас ждет. Так, Светлана, получение внутреннего удовлетворения от сделанного плюс материальная независимость. Ну, удовлетворение – это одно из галочек, да, которую нужно всегда ставить, потому что заниматься нелюбимым бизнесом или нелюбимым делом, или хоть нелюбимую работу, это всегда порождает стресс внутри себя. Поменять свою жизнь, стать свободной и независимой, показать ребенку мир и сам посмотреть, да, да, это здорово. Елена, если все оставить как есть, то останется ощущение, что жизнь проходит мимо, где-то за спиной. Елена, да, это ужасно, когда э, все проходит мимо, когда дом-работа, дом-работа и попадаете в день суркам. Юлия, материальная свобода, возможность распоряжаться своим временем. Да, при бизнесе это действительно реально и возможно. Так, заниматься любимым делом, делать людям добро и получать доход, иначе я так и останусь работать на дядю. Да, печально, но факт, на дядю придется работать, если не параллельно не создавать свой бизнес. Так, Мария будет сама за себя отвечать. Да, вот это отлично, мне нравится. То есть вы сами понимаете, что действительно бизнес – это ответственность, которая лежит на человеке, который решил его начать. Это самое главное, потому что многие считают, что начать бизнес – это не обязательно на себя брать ответственность, можно ее переложить на кого-то. Так, Людмила, я буду сама принимать решение, планировать свой день, реализовывать свои идеи. Да, это действительно вам даст бизнес 100%. Я получу финансовую независимость. А, Юлия, но финансовая независимость – это итог кропотливой работы, потому что просто так вам финансовую независимость никто не даст. А, так, Наталья, бизнес не нужен для финансовой независимости, для свободы выбора. Да, действительно, свобода выбора здесь больше. Так, а, так Наталья. Первое, что случится, если вы построите свой бизнес, займетесь любимым делом, а второе, что случится, если останетесь все как есть, тоска. Да, Наталья, тоска, действительно, это слово, оно многое может описать, именно если вы останетесь на нелюбимом работе и не начнете свой бизнес. А, так, Евгений не будет ни от кого зависеть. Так, Светлана надоела сидеть домашним, в болоте, О, я вас очень хорошо понимаю, тоже сидела в болоте, в домашнем, хочу заниматься любимым делом и получать за это деньги, вот, отлично, супер, доказать всем и себе, что зиму можно провести в теплой стране, Анна, доказывать никому не надо, будете доказывать, еще многие люди будут э, на первом этапе очень сильно издеваться, вы просто возьмите и сделайте, никому не надо ничего доказывать, просто возьмите и сделайте. Так, Анна будет свободна, зарабатываю деньги и вложу в саморазвитие. Так, не получится, получится так, вложу в саморазвитие, после этого заработаю деньги. Потому что невозможно так, чтобы сначала заработать деньги, если вы на данном этапе ничего не заработали, не образовываясь, да, не получая какие-то навыки и знания, то дальше как вы собираетесь заработать денег и только после этого вложить в саморазвитие? Здесь должно быть по-другому. Вложу в саморазвитие, после этого я заработаю денег, потому что не может быть, ну, курица же яйцо несет, а не э, наоборот. То есть, да, то все равно должно быть соприкосновение. Если оставлю все как есть, то буду чахнуть целый день на работе и неподходящем климате. Печалька. Конечно, я имела в виду именно ну, так, указанного кем-то графика. Понятно, хорошо, значит, Люба, понимаете, о чем речь идет. Так, а, так Мария пишет, ничего не случится, продолжила деградировать в офисе. Печаль, печаль. Так, первое, Яна, самореализация, свободу жить, где хочу, и работать на, на себя, заниматься любимым делом. А второй, умру со скуки однообразной жизни. И бедная, вот, отлично, классный мати... вообще мотиватор, то есть, если вы повесите это на э, на стенку, когда будете просыпаться, и я просто даже где-то видела, вставай, тебе пора идти делать или умрешь, бедная, но ну, вот как вариант можно это тоже повесить где-нибудь на стенку, и мотиватор будет классный, что нужно действовать, действовать и действовать. Так, буду более свободной в своем выборе. Путешествовать не зависеть от отпуска, мне будет очень плохо, я буду зависеть от всех. Ай, яй, яй как плохо! Самореализуюсь и буду довольна собой и своей жизнью. Так, я буду заниматься тем, что мне нравится и радоваться. Так, а не нравится, буду ходить на ненавистную работу, тратить нервы, жить без радости из-под палки. Да. А, «Финансовая независимость. Если все оставить, все как есть, то останется только пенсия, на которую нельзя жить. Если вы вообще до нее доработаетесь, если она у вас будет в нашем государстве, ничего сказать точно нельзя». А, Наталья пишет совет один раз. «Ну, да, можно все попробовать. Я буду заниматься любимым делом, соревновализуюсь и, и исполню давнюю мечту». «Так, работать над дядю я детям ничего не дам». «Точно» процентов Ни один дядя не хочет, чтобы у ваших детей было все самое лучшее. Если оставлю все как есть, перестану себя уважать. Да, печалька. Дам детям хорошее образование вне России и буду самым достаточным человеком. Супер. Расплачусь ипотекой и уеду на зимовку на Гуа. Так, есть, если оставить, э, проживу в стандартный сценарий. Работа, дом, работа. Так. Отлично, девочки, которые написали в чате, просто молодцы, они действительно постарались и хотят что-то изменить в своей жизни, мне это очень радует. Те, кто не написали, скорее всего, знают, что они хотят, но ну, а если не знают, конечно, займитесь этим после вебинара, напишите хотя бы, почему и что и как, потому что вас должно начать что-то э, толкать э, к изменениям. Итак, Давайте начинать. И э, э, сегодня я на вебинаре, и мы поговорим о том, как построить самый женский бизнес, это инфобизнес. Почему я говорю, что это самый лучший бизнес для женщины? Все очень просто. Мы, женщины, очень любим делиться информацией, готовы это делать круглые сутки. Почему же нам не создать свой бизнес и не получать доход от общения на интересную тематику? А, давать советы и быть нужными в той области, которая зажигает изнутри. К тому же инфобизнес помогает быть семьей постоянной, заниматься своими делами, не выходя из дома, или, как я вот, например, постоянно путешествуя. А, но давайте обо всем поговорим по порядку. Что же такое инфобизнес? Инфобизнес это продажа информации за деньги. Но давайте уточним, какую информацию можно продавать. Все мы знаем, что гора Эверест самая высокая в мире. И эту информацию продать нельзя, так как ее знают все. А вот если вы постоянно сбирались на Эверест, знаете как э, преодолеть сложные переходы и обвалы вот эту информацию можно продавать спокойно так как это уже не просто информация а опыт сейчас есть очень много негативных ассоциаций что это лохотрон какой-то на самом деле инфобизнес это вещь которая окружает нас везде инфобизнес это обучение за деньги институты которые обучают за деньги, это инфобизнес. Курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, мастер-классы, это все инфобизнес. И даже консультации специалистов, таких как психолог, юрист, косметолог, это тоже инфобизнес. И где Везде, где знания и навыки за вас берут деньги, по сути, это и есть информационный бизнес. Просто в нашем в контексте мы будем делать его именно в онлайне. Мы вместо офлайн уроков там, да, которые в институте происходят, ведем онлайн-уроки, публикуем там видеоконтент, аудиоконтент, ведем блог, ведем рассылку, ведем платные курсы. Но я хочу вас предоч... предостеречь, вопреки мнению, что инфобизнес – это легко, что можно зайти в интернет со своей темой, нажать там две клавиши в сети, и деньги потекут к вам рекой? Это все неправда. Это не так. На самом деле, инфобизнес штука сложная. Чтобы заработать, придется попахать. А, нужно, конечно же, будет ус усичивать. А, все вокруг будут думать, что вы страдаете фигней. И нужно найти настоящую работу. Даже когда у вас будет результат, люди все равно будут рекомендовать вам заняться чем-то серьезным. Поэтому вы должны быть человеком, которому все равно, что говорят близкие. А лучше всего, мой искренний совет, сначала вообще не говорить о том, что вы хотите зарабатывать через интернет. А если все же сказали мужу об этом, то сделать это нужно просто и легко. И поиграть в ну вот в девочек немного, то есть сказать, милый, я же девочка, ну дайте мне почудить, позволь сделать самой свои ошибки, ты же у меня такой мудрый, а я просто девочка. И если вы свое занятие преподнесете именно под таким соусом, то от вас никто не будет ждать результатов сразу. Никто стоять над душой не будет и говорить, ну где же деньги-то, ты же мне сказала, что вот и собираешься заниматься бизнесом, где же они, где? То есть основная задача, чтобы это происходило все безболезненно. Вы лучше об этом молчите, но делайте, чтобы потом показать сразу результат, и тогда люди к этому проникнутся. А если у вас есть опыт в какой-то сфере или какой-то навык, которым вы можете научить, ну например, как избавиться от стресса, там, как играть на гитаре, как готовить суши, как рисовать красиво, то вы можете открыть свой инфобизнес. А, но для того, чтобы создать свой информационный бизнес, вам не нужно быть, там, например, специалистом какой-то области. Многие люди говорят, блин, Юля, ну а как же я создам свой бизнес, я не специалист ни в какой области, я не не эксперт ни в какой теме, что мне делать? На самом деле быть экспертом не обязательно. Я не говорю о том, что можно просто прочитать книжку какую-то, потом сказать, что я теперь специалист в данной теме. Нет, но вы можете взять другого эксперта. Ну, например, заметили в своем городе, что есть специалист, который преподает йогу классно? Или девушка учит делать торта на заказ красивые, да, или э, занимается всю жизнь фитнесом и готов научить, как вот сбросить лишние килограммы, ну, или есть знакомые бизнес-леди, которые сможет помочь выстроить бизнес кому-то, а может, играете на пианино хорошо, там, танцуете классно танец живота, наращиваете ногти, ресницы, то есть имеет какой-то навык, которым можно научить других. А главное для вас быть хорошим маркетологом чтобы вы смогли свою тему взять упаковать и продать но этому можно спокойно обучиться а уж кто эксперт вы или другой человек это не неважно а можете взять специалиста в вашем городе или найти его через интернет а, ну может даже найти его в книжном магазине взять какую-то книгу и посмотреть автора этой книги имеет свой инфобизнес в сети интернет и, возможно, с ним связаться и, конечно же, завязать какие-то отношения. Вы будете его, например, продюсером, будете зарабатывать часть прибыли, а он будет там вещать на определенную тему. Так что экспертность – это не основной критерий для создания инфобизнеса. Давайте же поговорим, кто же может построить свой инфобизнес. Ну, первое – это любой офисный работник. Я вообще против того, чтобы после принятия решения начать, вот, например, строить свой инфобизнес, девочки увольнялись с работы. Я всегда говорю, что инфобизнес сначала нужно развить и только потом уходить с работы. Инфобизнесом можно заниматься по чуть-чуть, каждый день и получать по шагам результат. Но увольняясь с работы и на последние деньги покупать билет на Бали это бред. Инфобизнес должен быть запасным вариантом, он не должен быть основным на первых порах, так как если вы строите бизнес только из-за того, что вам есть нечего, это будет чувствоваться, и народ будет шарахаться от вас. Конечно, инфобизнесом может заниматься любая домохозяйка, и у нас, кстати, они присутствуют да, в чате. Мало того сказать, что может, на мой взгляд, она просто обязана, так как, Пока мы сидим дома, мы теряем интерес к жизни, и чтобы вдохнуть в себя, в свою жизнь, в свою семью, что-то новое, я рекомендую открыть свой бизнес, чтобы стать по-новому интересным окружающим, и чтобы люди не говорили в вашу сторону, мол, а что вы вообще знаете, вы вообще целый день сидите дома и у плиты готовите. Просто я это слышала в свой адрес, поэтому я точно могу сказать, что домохозяйкам просто необходимо начать зарабатывать и создавать свой бизнес. А, так, те же, кто и имеют свой собственный бизнес, да, в офлайне, но привязаны а, к нему 24 часа в сутки. Те, кто давно хотели начать путешествовать и работать гораздо меньше, чем в офлайне. Кому надоели санкодемстанции, там, пожарки, другие инспекции в офлайне. и кому же хочется просто отдохнуть и заняться творчеством для души на нужную тему. Конечно же, мамы. А, ну, мама, это отдельный разговор. Я всегда говорю, что женщина должна иметь столько детей, сколько она сможет содержать. Потому что, когда вы рожаете ребенка, нужно в первую очередь думать о том, как вы его будете содержать, если что-то случится. Жизнь очень сложная штука. И каждый год из школы выпускаются молодые девочки, которые хотят мужа побогаче. И вот такая вот вертихвостка может спокойно увести любого мужа. А как известно, мужья любят наших детей до тех пор, пока любят нас. Как бы это ни было э, грустно и не звучало грубо, но каждая мама должна зарабатывать себе и своему ребенку на жизнь. А инфобизнес – это один из лучших способов без отрыва от ребенка строить свой бизнес. А помимо этого, конечно, это же могут делать студентки. Вот как раз тоже они у нас сегодня в чате были. Студентки также могут построить свой инфобизнес. И пока все одногруппники рассчитывают на хорошую работу, она может выстроить свой доходный бизнес и никогда не выходить на наемную работу в офис. Помимо этого, конечно же, спокойно могут выстроить инфобизнес, это пенсионерки. Что бы мне ни говорили, что инфобизнес для молодых, для горячих, я знаю много женщин, ведущих свой инфобизнес за 55 лет. У меня у самой была ученица, которой было 63 года, когда она ко мне пришла. Так что на пенсии куча времени, чтобы делать, что ты хочешь, и создавать свой бизнес. Одним словом, когда меня спрашивают, кто может построить свой инфобизнес, я говорю, любая, кто примет решение его построить. Главное на это решиться и начать делать, потому что без решения, без внутренней мотивации ничего не получится. Самое главное, если ты принимаешь решение, просто начать делать. Теперь давайте поговорим о структуре инфобизнеса. И первое, о чем нужно поговорить, это о выборе ниши. Все очень просто. Для первого проекта просто берите то, что нравится, или... Ищите, как я говорила, человека, у которого есть навыки. Конечно же, это будет ваш первый проект, поэтому здесь вы должны просто попробовать отработать навыки, посмотреть, как работает инфобизнес, и после этого вы настроите приток постоянного клиентов, даже в других нишах. Вам самое главное это протестировать и попробовать на себе. А после того, как идея родилась у вас в голове, ее нужно протестировать и узнать, а будет ли она вообще работать. И самый простой тест, который нужно произвести, это зайти в Яндекс или Google и посмотреть, есть ли на данную тему сайты, на которых что-то продают. Неважно, это офлайн-тренинги, онлайн-тренинги, книги, журналы, неважно. Главное, чтобы хоть что-то продавалась. А далее посмотрите, есть ли реклама на данную тему, когда вы делаете запрос в Яндексе. Платят ли люди деньги, чтобы рекламировать этот товар? Конечно, вы не будете их копировать, но это будет знак, что ниша действительно работает. Посмотрите, есть ли курс по тому, как создать там торты из памперсов, вот, если они там есть, то и ваша такая же тема по созданию тортов из памперсов обязательно сработает. Да, обязательно посмотрите, социально ли эта тема. То есть, есть ли паблики, группы, сообщества в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке. Если есть, конечно же, за это стоит браться однозначно. И еще... Если на сайте wordstat.yandex.ru есть 15-20 тысяч в сумме запросов на вашу тему, то базовый критерий ниша прошла. Не нужно, чтобы было миллион запросов или мало запросов, но если есть 15-20 тысяч, уже можно начинать работать. Это основные критерии, но если даже вы не можете подставить под всеми пунктами, галочками, но вам нравится тема, то все равно беритесь, так как вам нужно отработать навыки создания и продвижения инфопродуктов. Поэтому основной критерий просто, чтобы это вам очень сильно нравилось. А еще одно важное уточнение. В инфомаркетинге вы конкурируете не на информацию, не на знание, потому что на вашу тему... Полно бесплатной информации в сети вы конкурируете с другими людьми по харизме по энергетике ваша цель не только дать информацию а самое главное зарядить их на действие и люди будут идти к тем тренерам которые могут их расшатать передать состояние раскрепостить только к к этим тренерам люди тянутся. Поэтому очень важный момент, очень важно ответить себе на вопрос, являюсь ли я самим собой, когда говорю на свою тему. Убедитесь, что вы не играете какую-то роль. Не притворяйтесь тем человеком, который не являетесь, и не врете самому себе. Если ты тихая, будь тихой. Если ты громкая, будь громкой. Если ты скромная, будь скромной. Если вы жесткий тренер, которому нужны результаты, такая, как я, например, да, то стучите по столу, кричите, ставьте условия, но ведите себя так, как вы ведете себя в жизни. Моя крепость характера помогла тысячам девочек преодолеть себя и начать делать. И я считаю это моей заслугой, что я со всеми настоящая и требовательная. Люди к таким тренерам тянутся, они не понимают, почему, но они тянут, тянутся к естественности, к настоящему и правдивому. Поэтому будьте сами собой, когда записываете курсы, и люди будут вам верить и идти за вами. Вы варите борщ, другие варят борщ, но у вас есть свои специи, которые вы добавляете, и они у вас получаются вкуснее. А идею мы с вами протестировать. Теперь возникает следующий вопрос. Что в какой последовательности вам нужно на базовом уровне сделать? Чтобы ваш интернет-проект вам приносил на первых порах хотя бы 50 продаж. Что же вопреки всеобщему мнению, что инфобизнес такая сложная штука, что что-то там все нужно сделать, надо настроить и то, и это, и пятое, и десятое. Но на самом деле нужно немножко охладить свой пыл, просто успокоиться. На самом деле вам нужно сделать по шагам всего лишь три основных компонента. Если они у вас будут, то все, ваш интернет-проект будет работать, будет приносить вам прибыль. Ну, первую прибыль, да, что же, что у вас вообще должно быть, да? И первый шаг, это вам нужно сделать свою страницу подписки. На этой странице вы будете бесплатно раздавать какой-то полезный материал для вашей целевой аудитории. На ту тему, которую вы выбрали и протестировали. Вы можете раздавать бесплатную книгу, она должна быть небольшой. Многие думают, блин, ну вот там нужно книгу написать, там 100-200 страниц. Нет, нет. Можно сделать небольшую электронную книгу в формате PDF на странице так, 15, 20 или 30, и там вы даете людям что-то полезное, причем пишите что-то в своем стиле. Никогда на первом этапе не делегируйте данный процесс людям, потому что бывает, а дай ка я там закажу книгу фрилансера, он там напишет какие-то статьи, и я это буду раздавать, и потом они у меня будут покупать другие продукты. Нет. На первом этапе вы должны произвести впечатление на подписчика, который к вам придет, чтобы показать, что вы пишете в своем стиле. Да, возможно, у вас информация не какая-то там уникальная. У вас должен быть свой взгляд на вашу тему. Естественно, конечно же, да. Свой определенный штрих. Если все рассказывают, да, там как варить борщ с помощью определенного рецепта, то вы будете, возможно, тоже рассказывать, как варить борщ, возможно, даже с такого же рецепта но у вас есть там приправы, некие специи свои, личные, собственные, да, которые вы используете для вашего борща, и он становится от этого вкуснее. Вот, то есть, вы рассказываете собственную тему с точки зрения именно вас, то есть, у вас своя точка зрения на данный вопрос. Может быть, вы сначала картошку варите, а потом добавляете капусту, или сначала капуста, а потом картошку. У вас свой личный стиль преподнесения данной информации. А, ну, вполне возможно, вы там, ну, психолог, то есть вы рассказываете, как стать людям увереннее в себе. Вы может быть жестким психологом, да, психолог, который говорит, хорош ныть, там, произносить аформации, произносить перед сделком, я уверен в себе, все хорошо, вы наоборот, а... Говорите там, да, даете им нагоняй, а ну-ка давай там делай все, у нас не будет там никакой мотивации, у нас там идут видеоуроки, проект о том, как взять и сделать, иди и делай. Ну, то есть, мысль в том, что должны понимать и доносить именно с той точки зрения, с которой вы являетесь естественным. А, обязательно, еще раз, ваш собственный стиль, ваш собственный штрих, ваш индивидуальные личностные специи, при поднесении вот вашего материала. Это самое лучшее уникальное торговое предложение, которое вы можете сделать. Многие говорят о том, как сделать, чтобы я отличался там от конкурентов, как сделать, чтобы мой проект имел уникальное торговое предложение. На самом деле главное, чтобы этим уникальным торговым предложением были именно вы. Вы сами, либо ваш, конечно же, эксперт, если вы кого-то продаете. Что же с этим, конечно же, мы э, будем делать дальше? Вы раздаете на своей странице подписки, э, вот это бесплатное, да, свою небольшую книгу, либо свой небольшой видеокурс, в общем, страница подписки. Вы раздаете свою бесплатность за контактные данные, то есть вы делаете так, что сам подписчик вам говорит, я хочу, чтобы вы присылали мне полезные материалы. И в процессе, когда вы человек будете обучать и еще, как говорится, мотивировать, потому что мало просто давать информацию. Надо людей мотивировать еще. В процессе вы будете им продавать еще и платные тренинги. То есть первый шаг это хорошая, красивая страница подписки и хороший качественный продукт, который вы сделали. Да, хорошо его упакуете, который вы будете раздавать бесплатно. Либо это, вот, как мы уже говорили, онлайн-книжка, либо онлайн-курс. Вот это ваш шаг номер один. Составить страницу приземления и раздавать свою бесплатность. Следующий шаг – это трафик. Это посетители, которые будут приходить на эту страницу подписки, чтобы запросить в обмен на контактные данные ваш курс либо вашу книгу. И здесь я хочу следующее подчеркнуть. Многие люди в сети интернет сейчас обучают следующему. Нужно делать так, чтобы ваш интернет-проект сразу окупался. То есть тот трафик, который приходит или тот, который вы будете в интернете покупать, ну, например, покупаете трафик в Яндекс Директе, чтобы он обязательно... Сразу окупался. Вы вложили 500 рублей и сразу должны получить 500 рублей. Но сегодня давайте посмотрим на данный вопрос немного по-другому. Вы покупаете целевых подписчиков. Вот эта инвестиция, это все равно, что вы приходите в банк и вкладываете свой небольшой, небольшой депозит и под проценты. Мы тут не смотрим, чтобы эти деньги вернулись к нам сразу. Мы делаем инвестицию, потому что своя подписная база, которую вы будете создавать, вашу аудиторию, ваши последователи в, в данной сфере. База подписчиков – это депозит, и это действительно на самом деле, который приносит сотни процентов годовых и даже тысячи процентов годовых. Здесь нет такого понятия, надо сразу купить, надо вложить, и потом постепенно... Общаясь с данными людьми, если у вас будет с ними хорошее отношение, и этот своеобразный депозит будет давать вам большую процентную ставку, чем в целом вам может предложить любой банк. Вот поэтому смотрим на процесс привлечения трафика как на инвестицию. Мы не пытаемся его где-то там скоммуниздить платно чтобы где-то там на спамить, где-то там на форумах. Нет, мы покупаем трафик. Я рекомендую вам три главных места для покупки трафика. Это Яндекс.Директ, это соцсети, в частности ВКонтакте, и это партнеры. То есть вы видите, что есть какая-то там рассылка, например, на вашу тему. Вы можете познакомиться с автором рассылки и методом простого общения с ним. На первом этапе вы не предлагаете вообще никаких там партнерств, общайтесь с ним просто, как с человеком в первую очередь. Вот на данной волне вы вполне сможете организовать себе хорошую рекламу. Вы можете заплатить этому человеку, вы можете организовать с ним какой-то бартер. Главное, общайтесь с людьми вот которые ведут свой онлайн-бизнес, у которых смежные рассылки с вашей. Вот общайтесь с ними как с людьми, и из этого простого людского общения происходят впоследствии самые лучшие партнерства. То есть три источника трафика. Это наш второй шаг. Это Яндекс Директ, социальные сети ВКонтакте, это тагитированная реклама, и это партнеры, пост-партнеров и, соответственно, общение с данными партнерами и обсуждения взаимных э, акций. Что же, э, шаг номер три. Это ваш блог. Создайте свой собственный блог, причем не просто какой-то там стандартный шаблон, а вот потратьтесь на дизайн, вот так, чтобы там была шапка с вашим проектом, вашим лицом, вашим каким то фотографиями. Чтобы блог имел ваш персональный стиль. Это не просто блог профессионального проекта. Это в первую очередь блог человека. И ваша цель тут проста. Как только вы сделали первый шаг, вы раздаете что-то бесплатное, очень ценное, полезное для вашей аудитории. К вам люди приходят, вы делаете инвестиции в трафик. Причем никто не говорит вам вкладывать огромные деньги. Главное, чтобы в день шло 30-50 подписчиков новых. Сразу с места в карьер должно быть правило. Раз в неделю вы публикуете что-то полезное на блоге и уведомляете про это всех людей, которые есть в вашей базе, которые к вам уже пришли. Вы данным шагом делаете следующее. Вы превращаете своих новоиспеченных подписчиков последователей, в последователей, тех людей, которые будут читать вас, одновременно за эксперта и одновременно за друга с вашей лестничной площадкой. Вот у меня есть множество таких примеров, что люди приходят ко мне на конференциях и говорят, Юль, слушай, мы как будто с тобой живем в одном доме, потому что твой блог и твои видео имеют такой персональный определенный какой-то стиль и создается впечатление, что мы дружим с тобой давным-давно. У вас должен быть такой же эффект, да, вы специалист, да, вы эксперт, возможно, даже пафосный эксперт, но главное, чтобы у вас была открытость, простота. То есть вы готовы раз в неделю бесплатно делиться с подписчиком каким-то бесплатным контентом. Возможно, это будет один видеоурок, или там вполне возможно, это будет подкаст на 15-20 минут каждую неделю. Смотрите, просто вот это правило. Каждую неделю вы общаетесь со своими подписчиками, и не важно, сколько у вас этих подписчиков на начальном этапе. Если вы будете это делать, вы будете превращать подписчиков в друзей. Почему так происходит? Просто давайте посмотрим на нашу жизнь. Мы дружим с теми людьми, с которыми мы общаемся регулярно. То есть самые лучшие друзья, мы с ними созваниваемся каждый день, возможно. Есть у нас самые лучшие друзья, с которыми мы созваниваемся раз в месяц или раз в год. Но у нас есть регулярность коммуникации. То есть не, когда... Коммуникации не прекращаются на очень длительный срок, мы общаемся с этими людьми регулярно, но и мы в общении с данными людьми, мы являемся сами собой. Что ж, это шаг под номером три. Раз в неделю высылаем что-то полезное. Мы публикуем это сначала на блоге, потом шлем ссылку и, соответственно, письмо с анонсом, тем подписчикам, которые у нас уже есть, и, соответственно, у вас на блоге уже будут кнопки социальных сетей, разные комментарии, люди будут общаться, комментировать, лайкать, приводить вам новый трафик из социальных сетей, и уже вы будете создавать свое собственное онлайн-сообщество по вашей теме. Эти люди будут вас слушать, будут у вас покупать, будут вас уважать, и ваш проект будет набирать обороты. Вот у вас три шага, естественно, их можно усилить, можно сделать так, что после подписки люди видят какое-то специальное предложение, ну, например, за 350 рублей, и самое базовое, и хотя бы 5% подписчиков будут его покупать, то есть уже совершенно другие цифры, по крайней мере, трафик можно уже окупать. Вот это... Небольшая, маленькая подсказка. Можно сделать так, что в процессе заказа этого стартового пакета за 350 рублей вы будете в довесок что-то еще продавать. Это как в Макдональдсе. Покупаешь гамбургер и тебе говорят, хочешь картошки? Можно это делать в процессе заказа вашего первого продукта. То есть изначально монетизировать этот входящий трафик новых подписчиков. Можно еще сделать много чего. Вы можете быть коучем, то есть вы... Вы продаете инфопродукты, вы продаете стартовые курсы, но в процессе вы каждый месяц берете в свою коучинг-группу, которая будет дорогой, и их несколько человек, которые вы доведете до результата. То есть, возможность монетизации масса, но все вот это мышцы. Изначально нам с вами нужно скреативить скелет. И скелет вашего нового информационного бизнеса, он в принципе состоит из этих компонентов, которые я вам сейчас рассказал. То есть... А, первая страница подписки с раздачи какого-то классного бесплатного курса, а, просто постарайтесь, чтобы это было действительно клёво, чтобы это было полезно, чтобы это было с вашей изюминкой, чтобы это было с вашим стриком, чтобы это было в вашем стиле. Если вы спокойны, рассказывайте спокойно, если громкие рассказывайте громко, если вы жесткий тренер, рассказывайте жестко, если вы специалист, Наоборот, мягко, да, говорите, говорите мягко. Главное, это не перечить самому себе. Как, э, какой вы есть, вот таким и будьте. Нужно быть во время общения с вашими подписчиками. То же самое и с друзьями у нас в офлайне. Если мы с вами являемся самим собой, общение происходит хорошо. Если мы сами собой являемся при общении с подписчиками, то то же самое, все здорово. Письма будут открываться, продукты будут покупаться. Привлекаем трафик, инвестируем в трафик, рассматриваем это как долгосрочные инвестиции, делаем так, что в день приходил минимум 30 целевых подписчиков, ведем раз в неделю блог и, естественно, раз в месяц мы делаем анонс какого-то нового платного предложения. Вот это основная упрощенная схема. Если вы ее сделаете в последовательности, которую я вам рассказала, у вас будет то, чего нет 95% тех интернет-предпринимателей, которые стартуют в инфобизнесе. У них нет фокуса, у вас он с этого момента есть. А, конечно же, вы это можете сделать а, самостоятельно, но а, я предлагаю вам пройти со мной за ручку и создать свой инфобизнес вместе со мной в моем новом курсе. В курсе инфобизнес для девочек. Как построить свой инфобизнес за 12 недель. Конечно, вы видели очень много курсов об информационном маркетинге в интернете. Чем же мой курс отличается от них? В основном инфобизнес учит мужчины с их мужским подходом. Пойди туда, сделай то, будет тебе это. А, никаких разъяснений, зачем это и для чего. А мы, девочки, отличаемся тем, что нам нужно все разжевывать, особенно технические моменты, а в инфобизнесе их немало. А, меня долго просили создать именно пошаговую инструкцию к применению именно для девочек, со своими нюансами ведения инфобизнеса, да, своими женскими примочками, и я наконец-то решилась открыть все свои тайны. А, давайте поговорим подробно, что же будет в этом курсе. Курс будет проходить 12 недель. В него вошли более 40 видеоуроков, которые шаг за шагом поведут вас к своей цели. Три раза в неделю вам будут высылаться домашние задания, которые нужно будет делать для того, чтобы у вас получился инфобизнес. Раз в неделю у вас будет вебинар, на котором вы сможете задавать свои любые вопросы и самое главное получить ответы на них. И, конечно, вам нужно будет присылать отчеты, которые вы сделаете с домашним заданием. Постоянный контроль происходящего в вашем бизнесе – это одна из моих фишек, так как многим тренерам не нужен результат, а мне нужен результат. Поэтому постоянная проверка домашних заданий и корректировка – один из ключевых моментов в обучении. А... Конечно же, давайте поговорим о том, какая программа нас будет знать ждать. Да? Ты, э, на, курс будет состоять из трех блоков. И первый блок ты выберешь тему своего проекта, уникальную, индивидуальную, интересную тебе лично. Создашь интересные бесплатности, привлекающие людей к твоему проекту. Сделаешь привлекательную обложку продукта и научишься грамотно составлять его описание. Создашь эффективную страницу приземления, интересную пользователям и коммерчески успешно сделаешь свой первый платный продукт, который ты сможешь продавать за 350 рублей, придумаешь и создашь его красочное описание и страницу приземления, настроишь серию продающих писем подписчиков привяжешь к своему сайту основные платежные системы и настроишь их а, корректную работу, создашь с нуля воронку продаж и получишь опыт успешных релизов. А, во втором блоке мы будем гнать с тобой трафик. Настроишь метрику и научишься работать с ней. Узнаешь об эффективных способах рекламы в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассник, и сразу же начнешь их применять. Начнешь конкурентную работу с именно твоей целевой аудиторией и наладишь целевой трафик. Освоишь различные способы партнерского продвижения рекламы и рассылок. И третий блок – мы с тобой займемся именно созданием твоего личного блога, грамотно э, ты его оформишь и начнешь привлекать трафик, вызывая интерес к своему проекту, научишься выбирать самые интересные и нужные темы для публикации. разберешься с соотношением бесплатных материалов и продающих материалов, разберешься с планом статей и публикаций на три месяца вперед, узнаешь основные законы успешного взаимодействия с подписчиками и научишься писать письма и серии писем. А, ты, наверное, слышала неоднократно такую фразу. Хочешь сделать свой бизнес? Возьми и сделай его. Звучит, конечно, мотивирующе. Но в реальной жизни все бывает не так просто. Чтобы взять и сделать, необходима, во-первых, уверенность. А, конечно же, необходима дисциплина. Без нее никуда. И, конечно же, время, которого у нас постоянно не хватает. Параллельно с нашими стремлениями создать инфобизнес в сети существует наша с вами жизнь. Семья, дети, работа, близкие люди. Масса проектов в онлайне или оффлайн, которые ведет параллельно мы все с вами. И в такой ситуации взять и поставить все нафиг, сказать теперь после Юлиного вебинара я сяду за комп и сделаю свой инфобизнес, не очень хоро хорошая идея. Не, нет, получится, конечно, но это буквально пару-тройку дней, а потом все опять становится как прежде. Рутина жизни нас просто сам пропоглотит. Сегодня уже говорилось о том, что массовое краткосрочное действие уступает по силе ежедневным маленьким действиям. Поэтому обучающая система инфобизнес для девочек создана следующим образом. Берется понятие то, что мы с вами девочки, и у нас времени мало. И мы каждый день просто выделяем 30 минут времени. Всем родственникам в этот момент говорим. Вот время для меня, для девочки, и просто закрываемся на 30 минут от всего мира. И 30 минут посвящаем настройке бизнеса, и маленькими шажками идем к лучшему результату, так как сами знаете, что если уж вода камень точит, то мы каждый день прикладываем усилия обязательно сделать какие-то наметки для того, чтобы... Ваш бизнес тронус Инфобизнес для девочек это поступательный пазл из 12 недель, который можно создать э, свой инфобизнес с нуля. Таким образом у вас не будет никакой информационного перегруза, потому что все будет дозировано. Э, не нужно будет проводить за компьютером, как все думают, день и ночь, потому что действительно будет только определенное время на работу. Ваши другие сферы жизни не пострадают никак, потому что это всего лишь 30 минут в день. И вы, естественно, будете параллельно создавать свой бизнес для девочек и именно вести его по-женски. Наша с вами цель на ближайшие три месяца это получить 30% оплат на ваш недорогой продукт и выстроить взаимоотношения с подписчиками, для того, чтобы потом продавать им и другие информационные продукты. А, естественно, все мы люди, я не гарантирую вам финансовый а, результат на все 100%. Давайте оставим вот эти пустые слова гарантированных миллионов для шарлатанов. И вы, я взрослые люди, и вы, я прекрасно понимаю, что мы не можем полностью контролировать то, что происходит дальше наших рук. Я могу контролировать только одно – дать вам все свои знания и все свои навыки по построению рабочего онлайн-бизнеса для девочек с нуля. Практическое исследование и это уже ваша сфера контроля. Но я могу с уверенностью сказать, что если вы выполните все мои задания, то у вас будет готовая воронка продаж для вашего инфобизнеса. У вас будет бесплатный продукт, страница захвата, платный продукт. Рекламный текст к нему и настроенная серия писем, которая будет продавать ваш платный продукт. У вас будет настроен поток целевого трафика из социальных сетей, Яндекс, Директа или из других источников. Да? У вас будет персональный блог, но не просто блог, а у вас будут читать и комментировать. Вас, и вы будете становиться все популярнее и популярнее в сфере своей деятельности. А это значит, что любой продукт, который вы будете предлагать вашим подписчикам, будут сметать, как горячие пирожки. А как итог, вы сделаете для себя готовую систему инфобизнеса, и у вас будет трафик, у вас будут подписчики, вы будете получать стабильный поток заказов. А если, пройдя курс, выполнив все задания, вы не будете удовлетворены, да, результатом, то я верну все ваши деньги, потраченные на курс, поэтому следующий шаг вы можете делать смело. А более того, вам, как новичку инфобизнеса, вам не нужно вносить оплату в полной стоимости. Как это работает? Участие в инфобизнес для девочек стоит 300 долларов, несмотря на то, что это очень разумная инвестиция, за доступ к пошаговому обучению в течение трех месяцев, вы можете воспользоваться следующим вариантом. Я могу отсрочить для вас оплату 70% за этот курс. То есть сейчас вы платите всего 65 долларов, а остальные 235 можете оплатить с первой выручки от своего инфобизнеса в будущем. Более того, никаких крайних сроков по оплате второй части нет. То есть сейчас вы можете получить Получить полный доступ к системе инфобизнес для девочек, неся только 35% от стоимости. Почему я предоставляю такую возможность? Сейчас я расскажу вам свою историю. Сейчас у меня, как я говорила, да, 15 источников дохода. Я путешествую, но так было не всегда. Вот такой я была буквально 4 года назад. Я вышла замуж, когда работала на Первом канале. В то время мне, как и любой девочке, хотелось белое платье, тот день, когда все у твоих ног, и ты не думаешь о завтра, да? Мы с моим мужем познакомились и полюбили друг друга, как нам казалось с первого взгляда. Очень бурный роман, цветы, конфеты, театр, кино, спонтанные подарки и серенады под окном, а через полгода мы поженились. И, как говорила мне программа «Заложенная мама», я сразу родила ребенка. Мне же было уже 23, а то вдруг то бы не смогла бы попозже родить. Все было хорошо до тех пор, пока я продолжала работать на первом канале. Кстати, я работала до 39 недели, на 39 неделе родила, и через 3 недели уже вышла на работу, так как на мое место было уже куча людей, которые хотели работать. Это же вам первый канал, вас же по телеку показывают. А так я работала до 6 месяцев, а потом поняла, что может пора уже и на шею мужа сесть, ведь недаром же говорят, что муж голова, пусть нас всех, мол, не тащит. Вот так я ушла с работы и погрязла в домашнем очаге. Уборка, борщи, пироги, ребенок. В то время у меня на завтрак, обед и ужин было по три разных блюда. Мужу чуть ли не тапочки в двере приносила, когда он приходил, хотела быть вот ну, такой идеальной женой. Но через три месяца я начала замечать, что деньги, накопленные за время работы, кончились, и теперь постоянно приходится просить мужа дать их мне. А он всегда спрашивал, а зачем, куда, покажи чек. А, кроме этого, он все чаще начал говорить, что я особо веса не имею, так как постоянно сижу дома, и что я вообще могу знать, да. Унижения шли постоянно, но я терпела, думала, ну ребенок же, да а куда я пойду, если что-то, а что я буду делать? Я целыми днями рыдала и напрочь потерял уверенность в себе. Он просто растоптал меня. За 6 месяцев из светской львицы он меня превратил в блеющую овечку. И этим все не закончилось. Потом он начал, ну вот, как вы видите на слайде, поднимать на меня руку, и последний раз избил меня так, что я получил сотрясение мозга, и вот такое лицо. А в это время мой ребенок, сидел в соседней комнате и включал на всю громкость мультики, чтобы не слышать, как я кричу, да? а Вот тогда я приняла решение, даже не ради себя, а больше ради ребенка, что такого он больше не увидит и не услышит никогда. Но передо мной стал вопрос, чем же мне заняться. Я сижу дома с ребенком, как найти любимое дело и начать на нем зарабатывать. И с этого момента начался мой путь по поиску своего предназначения. Я узнала, что люди зарабатывают через интернет, увидела рекламу первого в, в жизни тренинга в интернете. Он стоил четыре года назад 4 с лишним тысячи рублей. Конечно, у меня не было таких денег, и я пошла к мужу просить их дать мне. Я стояла на коленях и просила, чтобы он дал мне шанс, и он мне его дал. И вот как изменилась моя жизнь после этого. Сейчас я путешествую по миру, веду бизнес из разных уголков земли, показываю ребенку красивые места, вожу его в интернациональную школу. Мы пьем каждый день все выжатый сок и едим разные фрукты, о которых раньше и не знали. Учим английский язык да, с носителями языка, а не за партой в школе. Изучаем различных животных, гладим слонов, ловим ягуан, любуемся павлинами. Вот в такой обстановке научился уже читать в 5 лет и писать, и главный ребенок научился любить и жить без злобы и гнева. Он отличается вот в разы от сверстников в России, и я понимаю, что воспитываю иного ребенка, ребенка, который в этот мир принесет очень много добра, света, любви и будет настоящим творцом своего счастья. А что касается личной жизни, то после того, как я снова стала самодостаточной женщиной, после того, как я начала зарабатывать на своем любимом деле, так как только тогда, когда вы находите свое предназначение, любимое дело, у вас начинают светиться глаза, и вы начинаете притягивать в свою жизнь все самое лучшее. В моей жизни появился мужчина, который дарит мне бриллианты, Уважает меня и ценит, с которым мы разговариваем на одном языке и постоянно планируем. Мы просто обожаем строить планы, мечтать, добиваться того, что хотим. А, к слову сказать, он депутат Государственной Думы и главный юрист Здравой области. Так что сами понимаете, что заслуживающий уважение статус, и это только начало. Теперь мы идем вместе, и жизнь просто прекрасна. А к тому же меня зовут в разные программы на телевидении сниматься. Только в прошлом году я выступала главной героиней на таких телеканалах, как Муз ТВ, СТС, даже в новости умудрилась попасть там. А во мне пишут газеты и журналы. И это все произошло только потому, что я нашла первые деньги на свой тренинг и узнала, что раньше не знала. И именно поэтому сейчас я ставлю такую цену, чтобы каждая смогла если бы я осталась на том уровне, до которого меня довел муж, я бы до сих пор варила борщи и боялась сказать лишнее слово. Сейчас я работаю в неделю всего 4 часа, а в остальное время занимаюсь тем, что очень сильно люблю. Поэтому в жизни я влюбляюсь с каждым днем все больше и больше. Так что, когда вы находите свое предназначение, когда вы занимаетесь любимым делом, когда вы дарите этому миру светлый и не упрекаете себя, за все невзгоды, мир начинает просто дарить вам то же самое, даже в миллион раз больше того, что вы отдали ему. А используйте эту возможность, которую я вам даю, и измените свою жизнь. А когда же старт? Мы будем строить ваш инфобизнес все лет. С 1 июня по 31 августа будут идти занятия по шажочкам делать, ваш инфобизнес, чтобы за это сложился пазл вашего инфобизнеса, и дальше можно планировать любую зимовку. А, теперь а, настало время для ваших вопросов, я отвечу на, на все их, вы можете писать их в чате, и мы будем с вами разговаривать о том, что было вам непонятно, и что было неясно, и я отвечу на все-все-все ваши вопросы. Так, Елена, спасибо вам, Юля, у меня такой вопрос, я решила поделиться знаниями в области отношений, как женщине избежать ошибок с мужчиной. А, знания основываются на личном опыте и серии литературы, которую я читала. Ага, а дальше что? Какой вопрос? Отличная тема, конечно, можно, Наталья, Юля, благодарю за опыт, угу. А, Наталья спрашивает, спасибо, а с мужем вы отдельно живете? Да, с первым отдельно, со вторым замуж вышел благополучно, все нормально, со вторым вместе. А, Елена пишет, но проблема в том, что я не психолог, это мои личные э, переживания, мое мнение, как оценить меня публика, как э, простую девочку, не эксперта, могу ли я учить других? Елена, конечно же, можете э, учить, потому что сейчас, на данный момент, очень много... Э, Большие проблемы, да, именно в отношениях у людей. И психологи иногда не могут найти решение, потому что у самих у психологов большие от... проблемы в отношениях. Поэтому, если у вас идеальный брак, если у вас идеальные отношения, если вы прожили очень долго в отношениях и у вас все хорошо, конечно же, вы можете этому учить. И я даже настаиваю на этом, потому что большинство психологов это просто теоретики, которые не могут применить в жизни чего то что они узнали поэтому если у вас есть опыт если у вас есть результат конечно же вы это можете делать а на экспертность можно не смотреть потому что сколько у нас даже э, э, автор который написал мужчины э, с марса женщины с венеры он был четыре раза женат четыре раза женат человек который просто-напросто да психолог но по факту у него самого драма в семье, он не, То есть у него по факту четыре а, незаконченных брака. И он учит. Ну, то есть на самом деле самое главное, чтобы у вас была картинка, которую вы можете показать людям, что вы, у вас действительно, и это есть, и все хорошо тогда вы можете спокойно обучать, не обязательно быть психологом. Вы посмотрите, как у нас в институтах учатся, в основном бумажки получают и все, у нас невозможно пойти ни к одному доктору, вы приходите, а он говорит, может это голова, а может почки, а может там спина, никто ничего не может сказать, потому что многие в институт даже не ходят, даже те же э, наши врачи, поэтому если у вас есть результат, вы можете обучать может ли курс способствовать продвижению реального товара хендмейт? Хендмейт uh, тоже можно спокойно продвигать. И как создавать хендмейт? Это тоже инфобизнес, и это тоже можно продвигать. И можно делать параллельно и продавать хендмейт, и учить, как его делать. И тогда вы получите и инфобизнес, и продажу продуктов. Так, благодарю за вашу информацию. Ага. Uh как строить отношения с партнером, специалист своей области, как распределить доходы и обязанности. Оно очень просто. Составляете перед тем, как соберетесь э, начинать, да, проект, с ним договор о том, что вы делаете в соотношении 50 на 50, то есть вы продвигаете партнера, а партнер дает вам контент, и все. То есть вам нужно обязательно построить точки выхода, при э, распаде вашего проекта, и все, это должно быть прописано, то есть кому что отходит, сайт, блог и так далее, то есть основная задача вам прописать, что будет, что является точкой спора, и все. Если на начальном этапе вы это сделаете, то потом, если вы хотите разойтись, то у вас все будет спокойно и гладко. Потому что у нас как это в основном происходит? Мы все такие встретились, ой, классно, ой, хорошо, давай вместе замутим проект. Отлично, замутили, пошли первые деньги, начинаются дележи, тут-то опаньки, оп полезные, непонятные, очень э, нехорошие качества, которые показывают нас как партнер. Вот такой момент лучше не допускать. И лучше изначально, перед тем, как ой, какой ты классный, давай мутить бизнес, лучше составить целый ну, договор о том, что кто, чему и как, кому будет должен, вот и все, и тогда бизнес будет строиться действительно как нужно. Если вы имеете в виду, как распределить доходы обязанности, если вы продюсируете и человек конкретно ведет какой-то контент и делает для вас да, что-то, то распределяйте 50 на 50, вот и все. И обязанности, то, то в чем силен, то есть если вы будете просто его продвигать, вы занимаетесь продвижением, а он занимается созданием контента для вас, то есть созданием курсов, созданием статей и так далее, и тому подобное. Елена пишет, я молода, детей нет, замуж только собираюсь, но счастлива. Отлично, никто вас и в этом не ограничивает, счастье может быть и, и в начале, и в середине, и в конце, и постоянно можно быть счастливой, я за вас рада. А -а -а -а. Так, они просто на ваши курсы не ходили, психологи, ну, возможно, да. Так, Люба, спасибо большое за личный опыт и полезную информацию. Юлия, подскажите, пожалуйста, как ты на пути к заветной цели держала мотивацию? Бывают ведь периоды сомнений, что делать, что-то не так. Люба, если у вас есть мечта, мечта у меня была простая, очень простая, как я мать, я просто увидела, что я хочу дать ребенку другую жизнь, я поняла, что я не хочу, чтобы он ходил у меня в школу, я не хочу, чтобы он ходил в садик, я не хочу, чтобы он мерз у меня тут. И просто каждый раз, когда у меня падала мотивация, я просто подходила в Елисею, к Елисею и заглядывала ему в глаза. Все, мне этого хватало, чтобы садиться и дальше начинать делать. Дальше, дальше, дальше, дальше, потому что я понимаю, что я не хочу такого ребенка, которого я вижу каждый день на улицах в России. И я хочу, чтобы мой ребенок гораздо больше улыбался. Вот и все. Моя мотивация это мой ребенок, если у вас ребенка нет, ну тогда э, поставьте себе какую-то именно мечту, потому что женский бизнес чем отличается, всегда нас ведет именно э, любовь и именно любовь к своему, ну вот к этой мечте, да? то есть нарисуйте себе картинку, хотите зимой, э, лето, нарисуйте себе эту картинку и вот э, она вас будет греть, когда руки будут опускаться. Так, Наталья, Юля, вы правы. Я специализируюсь на психосоматике. Врачи сами не знают, как лечить. Ну, сто процентов. Так, Наталья, я ссылочку даю в чате. Вы спрашиваете, сколько стоит. На данный момент май... стоимость курса 300 долларов, но можно приобрести сейчас просто внести первую предоплату. 4900 рублей. А... Так, Константин пишет, Юлия, спасибо, было очень позитивно, у меня вопрос, можем ли мы с вами посотрудничать, в, в, в, знании в области создания дизайна сайтов и блогов много, а поделиться не с кем. Константин, напишите на почту, можем пообщаться, но я могу сказать, что у меня база работников сформирована. То есть, э, если вы имеете в виду, чтобы поработать на меня, то, ну, можно пообщаться. В общем напишите на почту, дальше будем рассматривать. А, так, я тоже занимаюсь кейдмейтингом, но никогда не думала, что это может связать с инфобизнесом. Очень дельный совет. Спасибо вам. Да, конечно же, это можно. У меня последнее одно из интервью с Леной Маронич, которая э, инфобизнесом занимается уже 4 года именно на создании э, изделий из полимерной глиды. Глины. Так, так запись вебинара. Запись вебинара делаем, но не знаю, будет ли она готова. Это же, понимаете, все техника. Делаем, что получится, не знаю. Так, Наталья спрашивает, у кого первый курс прошли. Наталья, у кого прошла? Не могу сказать, потому что это конфиденциальная информация. Если вы мне напишите куда-то там в личку, я смогу вам ответить, потому что на данный момент, ну, человек. Сказать он или э, не очень востребован, да, на рынке, поэтому не могу слух произносить имя. Так, так, Константин, девочки, откиньте все сомнения, у вас все получится, вы сильные и усидчивые, чем мужчины. Это заложено природой. Люди зна Юля знает толк, в своем деле. Доверьтесь, э, стремитесь и все у вас получится. Константин, спасибо большое за то, что за такие прекрасные слова. Вот, эм, так, девочки, есть ли еще вопросы? Если вопросов больше нету, то можем расходиться, если есть, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Так, Юля, Юля, спасибо большое, спасибо, отлично. 4900 это весь курс? Да, это весь курс, который будет, вот это предоплата, то есть после того, как вы заработаете свои деньги в инфобизнесе, но вы сможете внести вторую часть. А, Елена пишет, Юля, вы потрясающая, особенно учитывая вашу жизненную историю. Елена, спасибо, но я этим не козыряю, поверьте мне, я это очень редко выношу на как бы на обсуждении или на обозрение, потому что я считаю, что э, это не должно быть там, то есть каким-то мотиватором, это просто было в моей жизни, я просто взяла и сделала. И я хочу этим просто показать, что действительно любая девчонка это может сделать, и даже находясь в ужасном положении, потому что вы видели мое лицо, вы видели мое положение, и, скорее всего, представляете, какое было мое самочувствие. Но я сделала это, и вот 4 года я живу в той жизни, которая мне нравится. Так... Так, было интересно, как перечислить, так, как перечислить, вышлите. Так, Наталья, переходите по ссылке, которую я дала в чате, и вам нужно будет оформить заказ. После того, как вы оформите заказ, если вы не сможете оплатить, то моя помощница свяжется с вами и подскажет, как это можно сделать. Вот, если вы и этого не можете делать, то пишите на почту проекта нам, да, там, я хочу оплатить, дальше мы вам подскажем, как это можно сделать, если вы даже с этим не справитесь, да, то есть с выписанием счета, потому что я понимаю, что все на разном уровне, что все девочки, я сама помню, как я первые деньги вносила в интернете, было страшно, непонятно, но дай бог мне все, в общем-то, дали инструкции, и я все смогла спокойно сделать, и сейчас это все происходит на автомате. Так, так, Юля, сколько времени прошло у вас от старта до получения дохода, который позволил полететь на первую зимовку? Люб, ну, вы же видели мое лицо, да? У меня три месяца прошло, потому что, честно, могу сказать, что старт был очень быстрым, очень быстрым, быстрым, еще раз быстрым. Но ну, у меня просто не было шансов, если просто либо смерть. Поэтому у меня была хорошая мотивация, поэтому я вам говорю три месяца, и это был шух, и полет на Бали, вот. А, так, а, так, Юля, спасибо, отличный игра, отличный курс, отлично. Так, а, я увлекаюсь фотографией. Что я могу предложить в инфобизнесе? Мне кажется, очень много уроков в интернете. Надежда, я же вам сказала о том, что главное не то, что какую информацию вы будете давать, а вопрос, как вы это будете давать? Потому что тренировка по инфобизнесу куча. Но как они дают информацию, это разный подход. То есть вот я, например, я знаю, что я профессионал, я всегда с вас стрессу результат, потому что мне нужен результат. И ко мне приходят именно за результатом. Если остальные им просто нужно собрать денег и э, дать вам курс, то у меня так не получится. То есть я заставляю работать, я заставляю идти к цели, потому что мне важен ваш результат. Я хочу, э, чтобы Юлю Рыж ассоциировали только с результатом. Что Юля Рыж, ага, это результат. По-любому. Вот ты хоть тресни, разбейся, я не знаю, не ешь ночь, да, там, не спи, но ты сделай. И получи результат, потому что вы делаете это ради себя. Я знаю, как это на девочек работает, потому что многие девочки, они просто не могут собраться. Когда есть спинатель, такой, как я, все доходит до результата. Поэтому, Надежда, если вы будете самой собой, к вам придут куча, все, на любую тему куча тренировок Но по факту, кто вы и все, и как вы дадите. Многие, например, не понимают мой подход, кому-то нужно больше там, я не знаю, э, нежности, ласки, окей, идите к тем, кто ее жалеет и ласкают. идите к ним, я не против, я никого не держу, мне нужен результат, я с вас его стрясу, Какие бы вы там нежные и ранимые не были, девочки, мы все нежные, пока нас пару раз не кинут, пару раз не ударят и пару раз пока не плюнут в душу, а потом мы становимся теми, кто мы есть, понимаете, сильными и идущими пролом. А наша основная задача, если мы хотим получить результат, это действительно идти напролом. пролом. По-другому никак. Никак не получится. Задумайтесь, если вы молодая, у вас есть муж будущий, и у вас вы счастливы, отлично. Я за вас рада. Но что будет через пару-тройку лет, никто не знает. И лучше держать себе подушку в безопасности постоянно, чтобы она у вас была, чтобы вы точно знали, и вы были достойны, чтобы да, вот если хороший мужчина рядом с вами. Но он должен гордиться, а не просто быть. Знаете, у меня девочка там красит ногти постоянно, думает о самореализации, это в облаках. Странная девочка, странная. Потому что на данный момент, я вам объясняю, что на нас лежит ответственность, мы матери, мы в первую очередь матери, и наши дети нужны именно нам. Как бы кто там ни рассказывал и не говорил о том, что как же это так, у меня... Да, у меня муж обожал меня, он носил меня на руках, он от ребенка не отходил первый год. А потом начал при, мене, при, при нем меня бить. Вот и все. А так изначально все супер начиналось. Вы думаете, меня сразу пинали? Нет, вы что, никогда? Как же так? Работницу Первого канала, умницу, комсомолку, отличницу. Кто же ее будет пинать? Ну, вот все, закончилось именно так, как есть. На данный момент мы с ним даже не разговариваем. Потому что э, он до сих пор 4 года прошло, он до сих пор считает, что я не зарабатываю. При этом я путешествую, и денег мне больше брать я не беру ни у кого, мне не у кого взять их. И он до сих пор считает, что я не зарабатываю. Ну, потому что упрямый, потому что он мужчина, потому что он – это он. Вот и все. И не надо там говорить, да, вы сейчас счастливы, что будет дальше. Ну, я желаю, конечно, чтобы всегда были счастливы, но лучше иметь определенную подушку. Так, Людмила, если э, буду ходить, если все оставлю так и буду, э, так, я не понимаю вопрос, Людмила, вы можете еще раз написать, если буду ходить, если все оставлю так и буду мучить, не понимаю, Людмила, еще раз, можно? Так, Елена пишет, Юля, спасибо, что делитесь своим опытом, удачи вам, спасибо, Елена. Удача всегда пригодится в любой жизненной ситуации, на каком бы уровне ты развития не был. Так, Людмила, я еще раз прошу, напишите вопрос, потому что я не поняла. Был у вас первый, инфобизнес был у вас первый, не понимаю. Так, девочки, есть ли еще вопросы? Потому что если вопросов нет, то можем с вами закругляться. Срок покупки решения, так, срок принятия решения о покупке курса, участие в обучении. А, смотрите, Анна, в течение недели он будет продаваться по той цене, которой я вам говорила, да, 4 900, дальше он просто 300 долларов будет стоить и все. По-другому никак, то есть как бы целую неделю у вас будет возможность выписать счет и оплатить. После этого а, будет действовать обыкновенная цена на 300 долларов. Юля, если нет идей для бизнеса, совсем новичок и нет экспертности? Оксана, я говорила, вы можете быть сама экспертом, можете найти эксперт, это не проблема. Поэтому здесь основная э, задача ваша просто начать действовать, просто начать э, бизнес и просто понять, как это все работает. То есть, если вы не эксперт, вы можете найти э, эксперта рядом с вами, ту же девочку, которая, например, очень, а, уже все ответила на вопрос, отлично. Какая тема у вас была первая? У меня первая тема была, это создать, как произошла ситуация, когда я пришла в инфобизнес, я не умела создавать сайты, и мне муж сказал, ну слушай, ты полезь, давай я тебе создам, он создал мне сайт, и для того, чтобы мне нужно было добавить какую-либо информацию на сайт, мне нужно было постоянно ждать его с работы, там картинку добавить, жди его, там текст написать, жди его, и получается такая ситуация, что я реально э, понимаю, что я начинаю зависеть от него, что вот он приходит, а я к нему в рот заглядываю, и я решила разобраться, как же можно создать сайт и с ним управляться. Я создаю свой первый сайт, я начинаю на нем разбираться, и потом до меня доходит, если я сама не умею обращаться с сайтом, куча женщин, которые это не умеют делать я просто-напросто решила свою проблему и начала решать проблему других. Я создала бизнес именно по созданию сайтов своих. Плюс сейчас, на данный момент, когда у меня возникает какая-то проблема, я изначально говорю, это для меня шанс построить новый бизнес. Потому что, я понимаю, если у меня есть эта проблема, то она 100% есть у кого-то еще Поэтому я решаю проблему и просто из этого делаю дальше бизнес. Я помогаю другим людям решить свою проблему. Вот и все. Поэтому, если, девочки, на данном этапе у вас есть какая-то проблема, радуйтесь ей. Вы ее решите, и из этого потом сможете сделать бизнес. Вот и все. Отлично. Так, а еще, девочки, задавайте вопросы. Я с вами еще пока. Ложиться мне спать только в 10 часов, потому что я встаю в 4 вот, но уже скоро нужно будет укладываться, поэтому, если нет вопросов, то давайте расходиться. Если еще есть вопросы, я готова на них ответить. Так, ну я так понимаю, что либо вопросы сейчас пишутся, либо вопросов нету, ага. Так, Константин Эврик, вы меня натолкнули на мыс создания курса по дизайну. Спасибо Юлю, вы прелесть. Ну, Константин, ну приходите, я всегда наталкиваю на многие идеи. Меня вообще считают очень классным креативщиком. Я, ко мне люди только в двери, а я им уже высказываю несколько вариантов развития их дальнейшего бизнеса. За это они меня очень ценят. Так, так, Юля, вы вдохновляете. Спасибо, Анна, стараюсь всегда. Так. А... А, Константин с вами, отлично. А, так, Юля, вы правы, я заметила, когда э, пишу в своем блоге проблемы, и как решаю ее, то люди больше откликаются, с людьми надо делиться информацией, спасибо, что делитесь с нами. Отлично, да? А Наталья пишет, через год реально 100 тысяч зарабатываете. Наталья, но смотря в какой нише и как вы будете работать, потому что я говорю, что не стоп, вот это только лохотрончики обещают, да, вы будете зарабатывать там, да, вы будете... Здесь смотря как вы будете работать, я не могу вам говорить, давать стопроцентную гарантию, но если вы будете делать по шагам, то конечно же вы можете зарабатывать и 100, и 200, а можете зарабатывать и 40, и 50 тысяч рублей. Все зависит от вашей целеустремленности, от вашей работоспособности, потому что это не кнопка бабло, здесь действительно нужно работать, вот и все. Все ли э, э, участницы проекта получат результат или статистика работает везде одинаково? 20 на 80. Елена, я могу сказать так. Если каждый будет выполнять домашнее задание, они обязательно получат результат. И если задания не будут выполняться, простите, но ну никто вам не скажет, что вы это сделаете. Я не могу за вас делать ваш инфобизнес. Простите, мне своих бизнесов за глаза хватает. Если я вам говорю, вы сделаете, если вы будете делать то да, а если вы будете, извините, ничего не заниматься, а потом спрашивать с меня результат, поэтому я и говорю, что мне нужны девочки, которые нацелены на результат, которых я буду пинать, и которые дойдут до результата. Вот такие девочки мне нужны, которые будут выполнять, а не сидите в носу ковыряться. В носу собираетесь ковыряться? Сидите, ковыряйтесь, не приходите ко мне учиться, мне такие девочки, мне нужны. А... Девочки, найдите программку для записи экрана, записывайте в виде того, как вы делаете, и все получится. Кстати, из этого тоже можно класть инфопродукт. Да, Константин, это точно. Но права э, у нас э, все-таки, э, если вы собираетесь снимать мои курсы, то личные права они распространяются, да. А то, как девочки будут делать, это, конечно, их действительно решение. То есть они, если действительно будут записывать, конечно, из этого можно сделать инфопродукт. Да, конечно, но э, э, об этой программе у нас как раз и будет говориться в, э, в самом курсе, я буду рассказывать, как в этой программе записывать, плюс еще аудио, куча всего, куча информации, которая вам поможет сделать свой инфобизм, главное не бояться идти и делать, все, если вы собираетесь бояться, бойтесь дальше, будете премудрыми пискарями до окупения, и так и останетесь, ничего не изменившие. Поэтому основная задача делать, делать, статистика работает, это на тех, кто э, конкретно не делает, 20% по-любому будут делать, они получат результат, если вы относитесь себя к 20%, тогда вы получите результат, если к 80% не ходите, я никого не тащу, мне это не, не нужен результат, девочки, я хочу результат от вас, и я вас доведу до результата. Если вы придете, а если вы не хотите ничего делать, не, не записывайтесь, не, вы не нужны, понимаете? Колявщиц, э, которые просто считают, что заплатили 4 900, и я за них инфобизнес сделаю, это бред. Не будет этого никогда. Никогда. Мне, люди за наставничество плачут огромные деньги делают все сами. Поэтому поверьте мне, что здесь действительно только вашу почту, и все. Так, итак, девочки, еще раз спрашиваю, есть ли вопросы. Константин все правильно пишет в чате, уже просто озвучивать. Ага. А, Наталья спрашивает, 4,900 а остальные когда платить? Наталья, когда ваш инфобизнес начнет приносить деньги? Вот, поймите, поймите, заплатить 4,900, остальные когда будет приносить инфобизнес деньги? Поэтому я и говорю, это предоплата, это не оплата полного курса, причем нет ограничений, когда вам платить его через полгода, через год остальные деньги или через два. Смысл в том, что вы должны, чтобы ваш бизнес заработал, тогда вы можете оплатить вторую часть суммы, то есть нет ограничений. Это именно для тех, кто сейчас купит, потому что если потом девочки будут покупать по полной стоимости, это к ним уже не относится. То есть они будут просто по полной стоимости покупать. Сейчас на данный момент вот действует... Именно то, что вот я хотела преподнести. Так что вот так. Наталья пишет спасибо, до встречи на курсе. Отлично, Наталья. Значит, на встрече до, на встрече до, на курсе. В общем-то. А когда начало курса или он будет в записи? Нет, Наталья, он в записи не будет. Это будет прямой. То есть мы стартуем 1 июня. Три месяца все лето мы будем с вами выстраивать инфобизнес. Вот. все летние месяцы мы будем устраивать с вами бизнес для того, чтобы зимой у вас была возможность отправиться уже на зимовку. Отлично, так. Итак, я так понимаю, что вопросов нету. Тогда давайте отправляться спать, принимать решение и начинать, как говорится, действовать. Так, еще раз даю ссылочку в чате. И все. На сегодня вебинар закончился. Скажу вам спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо, что были на связи. И самое главное, никогда не сдавайтесь. Действуйте и побеждайте. С вами была Юлия Рыж. И до скорых встреч на просторах интернета. Пока-пока.